Всем привет, дорогие друзья, с вами Кастыя, Джастия, и сразу хочу сказать то, что я два месяца назад уже обещал вам, то что уходить с ютуба не буду, стримить прекращать не буду, стрим будет каждый день и так далее. Но, как вы уже поняли, я пропал. На целых два месяца. Не помню, может даже на три. Ах. Ну, как видите, я решил вернуться. Станок уже на полной, на полной серьезке. Но, к сожалению, станок я стримить не буду. Потому что игра мне надоела за 2к наигранных часов. Ну, Но... хочу обрадовать, то что станок все равно будет. Редко оно будет. Но вы спросите, а что же тогда будешь стримить? Я отвечу. Игры по типу Valorant, Call of Duty и так далее. Ну и не только. Может даже кассочка будет. И получается, напоследок хочу сказать то, что э, на этот канал я тоже буду выкладывать э, видосики нарезки со стримов, может даже мувики, кто знает, но не по стандоффу, самое главное не по стандоффу. Э, так вот, скорее всего, как только вышло это видео, я сейчас буду стримить на ютубчике, на, на, на этом же канале со своим другом, Поэтому можете после просмотра этого видео сразу заглянуть. Ну что ж, с вами был Кстайя Джасти. И еще увидимся. Пока.